Здесь у нас полностью гостиничный комплекс по всем канонам современного гостиничного строительства. Объект у нас будет этажностью 10 этажей. Номера сдаются с ремонтом, с мебелью, с техникой. Здесь территория здесь 0,5 гектаров. Э, все делает застройщик, и это будет все прилегать непосредственно к инфраструктуре отеля. Это будет своя собственная набережная вдоль реки Мацесты до море. Привет, самые лучшие телезрители на свете. Знаете, где я нахожусь? Да, признаюсь так и быть. Я нахожусь в Сочи. Неудивительно. Явно не в Геленджике, не в Краснодаре, не в Туапсе. В Сочи, на Мацесте, если быть конкретнее. И ни за что не догадаетесь, дорогие друзья, что это за объект, проект. Ладно, не буду ломаться, сразу же сознаюсь. Это ГК, гостиничный комплекс. ГК перевозится. Мацеста, отель, парк. Парк, отель Мацеста. ГК, отель Мацеста. Парк Мацеста, короче, вот так вот язык наверное, сломаешь. Короче, дорогие друзья, комплекс интересный, своеобразный. Ранее говорилось, разговаривалось о том, что здесь будет у нас Азимут. Но, судя по всему, здесь будет космос. По секрету, всему свету. Смотрим внимательно. Действительно интересный проект. Смотрите. Это у нас ведутся огромные земляные работы. Вот такие вот опорные стены везде у нас поднимаются. Здесь, там, с той стороны, по периметру везде. Здесь у нас полностью гостиничный комплекс по всем канонам современного гостиничного строительства. Это у нас въезд непосредственно. Это у нас территория. Пока еще, правда, ничего не понятно, что здесь будет и вообще, и почему, и зачем, и что они делают одному богу, понятно и известно. В том числе, здесь же у нас, вот там вот в той стороне, будет своя территория. Вот именно непосредственно своя территория, на которой у нас будет тоже все само собой разумеется сделано пол гектара земли у нас там будет э, облагорожены детские площадки, спортивные площадки, места отдыха, в общем парк сквер Дорогие мои, ввиду того, что объект строится по федеральному закону 214, здесь нельзя, нельзя ходить по стройке, как бы из счета, понимаете, да? Полностью безопасная стройка. Объект у нас будет этажностью 10 этажей. Номера сдаются с ремонтом, с мебелью. Техникой. Это действительно очень важно, и вы понимаете, да, исходя из этого, это будет максимально для вас удобно, непосредственно для собственников этого гостиничного комплекса. Конечно, сейчас еще ничего толком не понятно, но я буду рассказывать и все представьте из моих слов, как говорится, поверьте мне на слово. Минимальная площадь это 22 квадрата, максимальная 131. Действительно, проект интересный, большой площадью номера и маленькой площадью номера, как говорится, здесь будет у нас на вкус и цвет все подобрано кому нужен маленький номер пожалуйста кому нужен люксовый номер пожалуйста вообще без проблем как говорится вот здесь будет у нас еще дополнительно пол гектара земли облагороженного участка теперь теперь дорогие мои хожу по нашей будущей инфраструктуре дополнительной помимо того что на территории отеля ГК отель мацеста парк э, то ли азимут то ли космос до конца непонятно потому что еще не подписались но это все в процессе буквально вот со дня на день подписаться с одним из ательеров до нового года российских но они в то же время российские мировые ательеры, и э, вот здесь вот там у них будет своя инфраструктура там бассейны рестораны детские комнаты сигарные комнаты хоть не курю и вам не рекомендую спортивный зал фитнес зал помимо той инфраструктуры которая будет там наверху на территории отеля закрытая да вот здесь вот видите вот это все включая где вот эти камни по периметру этого камня да вот туда дальше вот по эту газовую трубу, если хотите Это все, дорогие друзья Тоже территория, которую будет облагораживать застройщик Здесь будет парк, сквер Здесь будет дополнительная инфраструктура Фонтаны, сквер красивый, облагороженный Современный, при отеле Это все делает Здесь территория здесь 0,5 гектаров э, Все делает застройщик И это будет все прилегать непосредственно к инфраструктуре отеля Дальше Первые покупатели, когда здесь открылись в продажу номера Естественно, были местные Здесь покупают сами местные а местные, как известно, они не дураки Далеко не дураки, знают, где покупают И я вам также рекомендую, если берут местные, брать самому Почему это актуально и интересно В первую очередь хожу, как говорится, по да, придомовой инфраструктуре вон туда, вон туда, вон туда, вон туда и везде Вот этот весь свободный участок, это все тоже наша территория Там у нас, хочется сказать, дорогие друзья Этажность 10 этажей, премиальная отделка. И этот отель будет в первую очередь задействован, воздействован, э, востребован. В первую очередь, конечно же, по причине того, что у нас здесь, на Мацесте, мы находимся на Мацесте, есть бальнеологическая лечебница. Иосифа Виссарионович Сталина называется Мацестинская лечебница, сероводородная. И исходя из этого... В основном сегмент, конечно же, людей, приезжающих отдыхать и лечиться в эту больниологическую лечебницу, будут селиться здесь. Также, не забываем и учтем то, что здесь у нас до моря пешком, 5 минут пешком. Застройщику обязали, если хотите, или дали в нагрузку, как хотите это называйте, продлить набережную вдоль реки Мацесты, да, то есть и соединить вот этот участок от нашего гостиничного комплекса с морем. То есть застройщик будет продлевать набережную, набережную реки для того чтобы э, людям отдыхающим собственникам, там блин жителям мацесты было удобно пройтись до моря до моря то есть вот прямо отсюда вот здесь у нас до моря что-то порядка 500 метров или 600 ну не больше и вот отсюда вот прям вот от этого непосредственно у нас отеля будет своя собственная набережная вдоль реки мацесты до Моря. Представляете, то есть до пляжа на Мацесте. Еще раз хочется отметить, если хотите, могу зачитать красивыми словами. Минимальные площади сказал, скажу. Отель расположен в крупнейшем в России бальнеологическом курорте Мацеста. Уникальные природные ресурсы, которые известны во всем мире. Но это правда. Наши гости смогут наслаждаться всесезонным отдыхом в окружении моря. Ну, за нацпарк я молчу. Ну и то, что это действительно полноценный отель современный это все-таки стоит в особенности отметить вот смотрите это у нас уже сделанная набережная реки я сейчас туда попробую перейти и дальше вот здесь с этой стороны пойдет тоже набережная которая у нас ну опасно переходить что-то машин очень много за эту сторону а я вот так вот выйду на мост выйду на мост и расскажу и отсюда пойдет у нас к набережной прям до моря это очень здорово но она красивая набережная блин все-таки надо как-нибудь перейти не полениться переходим дорогие мои да, может даже немножечко и перебегаем отель наш видите да остается по правую сторону и идем к нашей реке у реки сможете гулять в том числе и вы Отдыхающие, собственники, если хотите В первую очередь, конечно же, этот отель ГК Мацеста Парк Мацеста Парк, я его назвал Парк Мацеста Это классный коммерческий проект Для того, чтобы зарабатывать на пассивном доходе Вот эта река, она у нас бежит в море 500 метров до моря, вон наш отель это набережная. Далее будет продолжение. Мой номер 8-918-880-0747. Дорогие друзья, кому нужна информация по отелю ГК Мацеста, жду вашего звонка. Есть беспроцентная рассрочка, есть ипотека, есть самые дешевые цены для вас, дорогие друзья. И вот такая набережная здесь. И там все это вечером подсвечивается. Красота. Неописуемая. Не забывайте Комментировать, подписываться и ставить лайк Кому нужна информация об отеле, жду вашего звонка Кому нужна подборка по отелям, жду вашего звонка Кому нужна информация О недвижимости в городе Сочи, тоже жду вашего звонка Сообщения на WhatsApp В общем, вашего обращения. Увидимся, дорогие друзья До скорой встречи. Пока